Доброе утро, край света! Вчерашнее соревнование «Эпикс» было чертовски веселым. А ты предполагал, что отряд Рейфа сможет победить? Абсолютно, Дэвин. Рейф просто рвала всех на части в последних матчах. Не хотел бы я столкнуться с ней в таком же снаряжении, скажу я вам. Вот-вот начнется очередное соревнование. И говорят, что приз увеличен втрое. Ого, серьезный ход со стороны «Синдиката». Да, мы продули, и о нас ни единого упоминания. Ну и что? Ну вырубил Рейв парочку вражин в последнем матче. Важнее, благодаря кому все так вышло? Вот именно. Ты сейчас на него смотришь. Последний выстрел я всегда оставляю другим. Да, хоть у меня и закончились патроны. Пришло время поиграть, по-моему. Ладно, больше никаких оправданий. Сегодня будет день миража. Звучит превосходно. Вперед. Давай, братишка, подходи. С дороги, здоровяк. Сегодня я буду на вершине. И вот сейчас прайм-тайм на играх Эпикс. Все живое, в конце концов, умирает. Снайпер готов. Я собран, словно по частям. Один был быстрым, другой стал мертвым. Ха -ха -ха. Ну давай, поймай меня, если сможешь. Мне пора пробежаться. А вам побежать? Тросы — это весело. Попробуй. Прости, что побил. Здесь — Мозамбик! Лады, погнали, малыш. Покажем всем, на что мы способны. Сканируем. Сегодня не твой день. Отлично. Передавай смерти привет. Передашь сама. Это день миража. Превосходный день. Надеюсь, это попало на камеры, а? А как вам такое? Поразительная победа Миража. Он молодец. У -у -у. в следующем матче ему придется попотеть. Ну-ка, что у нас там? Apex Legends Mobile. Первый сезон. Играй вместе с Зона Гейм.